И всем привет, ребят! С вами Супер мы сегодня играем снова в Sonic Adventure Fall. главу седьмую. Приступим. Где мы? Что ты наделал? Здесь нет кислорода. Есть, мы в другой галактике. И что мы будем делать? Наверное, найти бункер. Точно! Нам нужен космический корабль. Мы же в другой галактике. Я видел далеко один корабль, где можно попасть куда угодно. в поиски бункера. Что не забыл, берите рацию, я обращаюсь куда угодно. Рацию. Обычно рация используется, когда надо сообщить о чем-то. Так просто рацию использовать нельзя. Для того, чтобы активировать рацию, надо нажать на нее. Вернуться. <связь> Найдите бункер. Да ладно, надо сообщить яйку. Сообщаем. Яйка, я нашел булки. Попытаюсь пробраться в него. Отлично. Проклятие закрыто. Кажется открыл. Кто это, багались? Тижи. Дюрбиста ду Дюрфри. Кто такой чужак? Если хотите, я могу свалить. Причем там ксиноморф. Морх. Вибиста Как ты здесь оказался? Моя задача была найти бункер. Вёршвин Дунхайер. Уходи отсюда. Схватить мушкет. Делать искусственное дыхание. Чувак, живи! Что вообще происходит? Блин, опять они! Продолжить. Котик, ты чей? -ш -ш -ш. Ты кто такой, пацан? Я Максим. Мне надо было найти бункер. Ты знаешь, что этот бункер был заброшен три года назад. Зачем ты сюда пришел? Моя задача была найти космический корабль. И какой-то синий ёшик нас привел в эту галактику. А ты как попала сюда? Какой еще ёжик? А, и ты про этого, а то я знаю. Кстати, там есть одна записка, ее нужно прочитать, иначе ты ничего иначе ничего не поймешь. Читать. Бункер Атом-13. Был основан в 1925 году в неизвестной галактике. В этом бункере было много оружия, снаряжения, броня, оборудования и многого другого. В 1949 году появился новый президент этого бункера. Звали его Майкл Смит. Он им никого не уважал и решил создать новый свой вирус. Чтобы управлять ими и быть победителем данного бункера, в 1970 году произошла катастрофа. Все жители стали мутантами, и один из них смог пробраться в кабинет президента. Он разорвал президента на куски мяса и пару политиков, участвующих в создании и распространении вируса. Три политика кое-как смогли избежать, но один из них отстал и был разорван мутантом. В 1979 году убежище было заброшено навсегда. Макс, ты жив? Бынем! жив здоров я смог пробраться в убежище и нашел пару выживших их было трое но одного оставило сердце я кое-как ноги унес от мутантов мы рядом с букером попытаемся зайти в него окей конец связи братишка сзади а -а -а -а! Не орите, я пытаюсь убить или оглушить его на время на. видите он просто боится на, а, спасите, помогите, но ну, все, Варя, тебя ты. Макс нет. Так вот, о нет, Варя, держись! А -а -а -а! Твою мать, только не Варя, стопа, где тут кот? Ай, ладно, не буду его искать, где ярик то? <космотра> Яйк у ну, с потерей, Варя погибла, а куда? а кот убежал куда-то, как погибла? Ладно, мы уже идем их Соник, слава богу, вы пришли. Надо искать корабль. Мы с Соником видели много мутантов. Пришлось прорываться, но мы смогли это сделать. Я его нашел. Следуйте за мной. Отлично. пойти в космическую станцию. Класс, теперь мы улетим. Взлететь. Закончить седьмую главу. Глава восьмая. Битва. Начать. Круто. Продолжить вернитесь на свою базу иначе нам придется сбить ваш корабль а то что лучше улетай пока мы тебя не сбили битвы хотим да попробуй мою ракету увернуться что куда он делся ну ты это зря Опа. Зряй в корабль ну все теперь ты не убежишь вы знаете, что наш корабль может чиниться, а я бы вас пощадил, но вы продули его. Улетать сюда, иначе мы вас взорвём. Только попробую усылить. Да пожалуйста. Вы что наделали? Ну все, вам кранты увернуться. Нет! Продолжить. Ее, <как как> yeah, победа! Улететь. Закончить восьмую главу глава девятая. Начать. я остался один они такие слабаки вы, вы кто такие мы пришли покончить с тобой теперь нам ничего не грозит мы сделали это Ага. предложить улететь ладно нам пора улетать согласен знаете ребята у меня есть свой мир поэтому мне пора прощаться с вами попрощаться прощай увидимся пока вы были для меня лучшими друзьями скоро увидимся Полетели домой. Полетели! Глава десятая. Наконец все это закончилось. Ага. Мы скоро улетим. Да, это точно. Вот это приключение мне больше всего понравилось. Мне тоже. Жалко, что меня Так мы были с ней не знакомы. А, точно. Жаль, что с соник не полетел. Пошли в. Внимание! Прибыл самолет Москва-Санкт-Петербург. Пошли в самолет, пока он без нас улетел. Пошли! Пойти.